Аккуратненько. Да можно поаккуратней, сэр. Я как бы выбрал бизнес-класс, как бы. Извините. Извините. извините А вы. Оу. Эй, hey, йоу, всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Йокба Гейм. С вами, как всегда, ваш сантьяги Сегодня начинаем прохождение Бритхид. Не знаю, что сулит нам эта игра, но мы предвери чего-то интересного. Готовь для себя вкусный чай, пару вкусных плюх, и мы начинаем. Hey, uh, Коротко о главном, я не знаю, что ждет нас в этой игре. Я помню, что это какое-то прохождение, нам достается роль какого-то мужика, который везет свои э, какие-то останки своего деду либо отца э, на какую-то станцию, значит, где нам предстоит выжить, э, крафтить предметы, выживать и делать все, что нужно для выживания. Вот, так что что, мы начинаем играть, э, играть мы начинаем... Э, Нажимаем начать играть Выбираем название игры Так, стандартный, сюжетный Что это? Это название игры Breed Hedge. Да, так, так, так Самый лучший режим игры а, Всего в меру Сюжетный Упор на историю Бесконечные параметры Но смерть возможна Достижения отключены Непроходимый Э Пермоментная смерть, нет подсказок, нет смысла тратить свое время, свободно, никаких ограничений и смертей. Доступно сразу все, сюжет и достижения отключены. Мне нужен сюжетный режим игры, потому что, ну, а как, ну, а как по-другому-то я, ну, что, я ради чего тут собрался? Я, ну, я достигаю сюжетных линий, э пытаюсь себя перебороть и открыть для себя что-то новое. Так, посмотрим, что у нас ждет в игре. А Red Ruins Softworks представляет И что же нам представляет Red Redworks? А, мы на кадулях. Модные титры в начале игры вот это. <laughs> Блин, прикольно Прикольно, балдеж Вот мы на какой-то космической станции от создателей матрицы Что? А, Чуть не слышно никаких вестей Что происходит? Вот это вот что? это? А, или... а, нас ведут дроиды, мы типа задержанные Вот в чем дело, я понял а, Поиски этого шрифта заняли половину Времени разработки <свист> <свист> Такие балдежные. Так, режиссер здесь вообще не нужен. <свист> ну, в принципе, как и э, э, стример, который не должен проходить эту игру. Так, команда, команда Redruin SoftWorks выступает категорически против курения, вызывающего громкие заголовки в газетах и другие заболевания, в связи с чем мы предлагаем вам заменить эту опасную сигарету в лишней робота на что-нибудь более полезное. Ура, цензура! Нет, пусть курит. Нет, пусть курит! Какие цензуры? Мы же на ютаре. На ютаре. Давай посмотрим, а что вот у нас. Снова ты. А, здесь даже не надо подумать, чирать. как нужно себя вести на допрос. Напомни ему R2D3. Ха-ха, <связывая> бам, бам, бля. Давай. Ты расскажет нам я все, запомнил. что знать с самого начала. И не пытаться лгать, подтверждать. <связывая> Сделайте непокорный взгляд и плюньте в рожу этой железки. Плюнуть! <связывая> А, я сам себе, ну что ли, плюнул, я что? А, я же в скафандре. Ты рассказать все сначала или насилие. Ты сказать, что летит похороны на лайнер, взорвать радикалы Зеленой вселенной. Подтверждать. Вот этот слева парень, короче, яйцеборот. Очень меня вот этим вот стуком железки напрягает. Так, плевок был паршивой идеей. согласно, лучше расскажите вашу историю сначала. Непокорный взгляд можно оставить. <свес> Плюнуть? <свес> Мне камза, меня убьют. Просто А! Да что? Ты рассказать Братья... все сначала или насилие. Ты сказать, что летит похороны на лайнер взорвать радикалы зеленой вселенной. Подтверждать. Напомню, что русская компания создавала эту игру. Это был некий эксклюзив на ПК в какое-то время. Начнем рассказывать историю. Значит, 2073 год, где-то на задворках Вселенной. Вот мы уже на каком-то космосе. Вот наша какая-то космическая станция, космический лайнер без названия. Здесь могла быть ваша реклама Реклама йогурта или еще какой-то дряни. Вот так вот. Вот так вот. Вот они, русские. Эти создатели Коротко о главном Мне нравится этот химорок Вот оно, смотри Да, это наш дедуля, останки дедули Угу, угу. Так, зеленая вселенная Брокколи атакуют Активисты зеленой вселенной Снова требуют запретить захоронение в космосе То есть мы-то, я так понял, мы все на сохранение Нашего дедуля. Да, и вот наше приключение начинается. Дедуля куда-то полетел, видать. Дела поважнее были у Дедульта. У дедульта дела -то поважнее, наверное, были. Смотри, сколько метеоритов или как это называется? Это, это метеориты, либо просто космические камни. Космические камни будет слишком тупо. Метеориты, наверное, слишком броско. Это будут булыжники. Пойдет? Пойдет. Не слишком умно, не слишком вызывающие. Булыжники. Космо-булыжники. Космические булыжники. Затеряны в космосе. Глава первая. Называется наша глава. Чаптер 1. затеряны в космос. Где все? Не могла быть логотип. Не могла смотреть на чулок из космоса. Рассказывать правда, подтверждать Я... Ну, они так резко появляются Продолжите ваш ни разу не, при, не приукрашенный рассказ Так, активисты против захоронения, все дела Какая-то забавная куряха у нас И что? Если вам надоест играть, переверните монитор и ощутите совершенно новую эмоцию Такие демоны Это вот если бы я создавал игру, было бы что-то наподобие этого Так, я сейчас сделаю на... Пару лампочек потише, слишком ярко мне глазки светить не хочу, не хочу, а, глазки быстро устают, не хочется, не хочется, они что, ждут, чтобы я перевернул экран, или что это за дерьмо, а, так вот, что это? Жвачка на нашем скафандре Блин, балдеть Я не встречал таких игр, таких выживал я вождик в мире космических похорон Функционирующий в вашем драунном скафандре Прежде чем мы начнем дальнейшее общение Подтвердите, что после удара вы все еще способны читать Прекрасно. Но вы попали в нестандартную ситуацию. Всемирное похоронное агентство Bracish гордится своей безупречной историей, но ваша смерть может привести к репутационным потерям компании. В связи с этим вам предлагается заткнуть утечку какого-то газа и выжить. Это что? Подожди, это жвачка была? Я нашел кнопку... Внимание, опасность. Ээээ... Это жвачка? вы можете распихивать их по карману, называя это инвентарем, если угодно. Погоди, вот я вот взял жвачку. Что это обшивка добыть требуется секатор так погоди я не могу настроиться заткнуть <сؤال> <сؤال> Это курица что ли <сؤال> Он... <сؤال> а где сквознает а, а я понял там есть какой-то <Ты> смотри это сквозна... <связано> это, это если вы не знали, есть такой фильтр. Куриный фильтр. Он <связано> сразу нацвай делает. осуждаю? Так. А, Заткнусь... А, а, заткнутая протеч... а, протечка. Взять, не взять. Так, мы что можем? Или не можем? Кучу мы всего на самом-то деле можем взять. Что это такое? Динамик бортового радио. Включим радио, будем слушать. Добыть обшивку не получается. Так, протечка. Заткнуть. Опять курой? А почему? А чё, жвачку-то нельзя взять? Заткнуть утечку кислорода. А подожди, а курица можно заткнуть? Классная игра. Нравится. Буду играть. Буду. Вряд ли что-то. Я вряд ли смогу выиграть в ней, конечно же. Но! Я буду бороться и стараться что-нибудь сделать. А что мне да, можно станьте. взять? Возьмите жвачку в руки, стараясь не запачкать скав, налепите ей куда-нибудь, кроме лица. А, а вот, я я. Это впечатляет. Вы почти победили. Помните, что правный скафандр не предназначен для длительного пребывания людей и животных в космосе. Рекомендуется незамедлительно вызвать помощь по интерфону, улучшить скафандр или впасть в депрессию. Я хотел бы впасть в депрессию очень быстро, но в скором времени, да? Я думал на самом деле, что жвачкой мы заткнем как бы, ну, выходное отверстие из курочки. Но... Жвачки надувать не пришлось, поэтому все в принципе хорошо Так, ставить кассету, выключить Это что-то так -то понятно а, Изучить, акурок, изучить а, Курение убивает Курение в космосе убивает еще быстрее Но мало кто останавливает А, мало кого останавливают такие мелочи, как взрыв кислорода Дед курил всю свою жизнь Но всегда только в, ска... в своем скафандре На котором он установил какой-то особый режим Фильтрации и подачи воздуха Так, я понял, хорошо а, Мне же он не понадобится, правильно? Так, интер найти интерфон или попасть. А, или впасть в депрессию. Я нашел интерфон... Что-то там. Редкое издание физики в нескольких томах. Говорят, тот, кто прочтет все 50 книг, станет человеком, прочитавшим все эти книги. Блин, я не знаю, надо это взять или что. Это пью, чувак. Пью, чувак. Сам дешевого пойла. Возьмем. Так, интерфон. возьмем, Используем интерфон. Комбайн, ну я. А, подожди. Комбайн. Снаряга. Рулон, свинцовая краска, алюминий э, и шлем. Я понял, это э, наш станок, на котором мы можем что-то создавать. Подобными схемами был завален весь дед в гараж. По ним даже хомяк сможет собрать себе вертолет. Был бы желание, крестовая отвертка Когда mm -hmm. вы обнаруживаете новую схему предмета Она автоматически добавляется в память вашего комбайна На кухне, где при наличии необходимых ресурсов Вы сможете создать этот предмет Вероятно mm -hmm. Понял, фотография космоса Я не знаю, нужна она или нет, ну давай отойдем а, Петушина Все, маль... Все альбомы дома забиты курицей Портрет на темном фоне, портрет на светлом Общий план в дождь, героические сидения на стуле Теперь эта семейная реликвия досталась мне И даже сбагрить некому Возьмем а, возьмем, возьмем. А, тут какая-то микроволновка, у нас здесь а, поставить скафандр, стенд пусто. А, вот. Убрать скафандр, сменить. Понял. Хра... Опа, Система есть гайон. Ага повреждена, функционирует в обратном режиме. Туалет может засасывать пролетающие мимо объекты при переполнении баков. Ага. ага, понял. Радио пускай играет. Нравится. Ставить кассету. А, у меня, погоди, у меня кассета. А, подожди, а у меня есть была кассета или нет? А, во-во-во. Видеокассеты, предметы, другое. Окурок. А... Изучить. Наверное, взять. Я не знаю, тут есть... Опа, спирт. Новая схема. Хорошо горит. Убивает микробов, согревает организм. Или согревает микробов, убивает организм. Точно не помню. Так, здесь книга. Изучаем книгу. М -м -м, нет. Блин, я ее взял. Я ее взял. А, палка чесалка Новая схема. Щуп. Я... Погоди. Взять. Утолщенная изолента угу. Открыть контейнер а, Контейнер, так, резина Спирт К А, вот это вот я все перекладываю сюда Щупы, схемы Вот это вот лабу а, Все очищаю, потому что набрал всего Полон рот Отдыхать на кровати можно Сканировать лопух. Нужен сканер, сканера у меня нет а, Кусок правды Так а... Понятно, здесь какая-то Знаменитая выставка автомобилей оказалась перекрыта брунду... Что, брундуков-людоедов? What? What? Сигареты Союз... Сигареты Союз... Целая сигарета есть угу. Ну, я возьму на всякий случай, может быть, откупиться от кого-нибудь придет Что? Ся. Так, использовать интерфон Давай Для отладки, а придется выйти в космос Для отладки, а для придется выйти в космос а, люблю тебя, курица Маленький мужик, котенок Маленький мужик? А он бородатый, затры Кайф Блин, ну, необычно прикольная игра Куриорг, Возьмем Это что? Фото деда Фото деда упало, не знаю для чего Гид по выживанию Кассета, вот кассету я беру Сюда вставляю Оп, смотри Отлить или не отлить? В главных ролях Ёбагеем Космос опаден, опасен и не неприск... Блин, плохо вижу отсюда Опа, погоди В космосе мы можем остаться без а, ценнейшего оборудования В самый ответственный момент Действие неверно Так, это ну школа жизни Попытайтесь удерживать все в себе Без... что то там там Действие неверно Типа я не могу держать себе Изучите окружение в поисках помощи Или аналога вашей... Что? Я опять не успел прочитать Ну я и мразь Так, скапантер какой-то необычный новый Нужно создать Потом выбираемся в космос Ищем какие-то предметы, которые нам понадобятся Да, для будущего Кусок говна А, вот если. сюда Собирайте любые ценные предметы в космосе Ну будьте предельно осторожны Обычно все так Почему ты такая. Почему я ее не видел никогда, не, на, не натыкался даже на нее? Действительно, неверно. Так, бутылочки, так, тут что-то. Курица. Чики на а, То есть, кура там не просто так да, наверное, понимаю, да? Везение-смекалка. Нам нужно здесь сделать все, чтобы выжить Там всякую хрень, короче, прошивать, сканеры, типа, изучать. Сканером научиться пользоваться и научиться отливаться. То есть, нам нужно. Что это за игра? Почему? Что? Я пошел. Я пошел. Проверить антенну. А, мне нужно надеть. Убрать скафандр, сменить. А, поставить скафандр. Подожди. Мне же нужно его как-то надеть, я так понимаю. Это что, рецепты снаряжение. Вот. Рулон. А, это рецепты. Пища, подожди, ресурсы, объекты, модули, объекты, блоки, декор, транспорт. Uh, здесь у меня ничего нету, да? То есть, фактически, мне сейчас нужно... Фактически, мне сейчас нужно найти тот самый... Uh, или создать тот самый скафандр. Давай посмотрим, uh, что нужно для скафандра. Снаряжение. Рулон, свинцовая краска и алюминий. Четыре штуки. Инструменты. И есть у меня дрель и щуп. Uh -huh. Для щупа нам очищенный металл, батарейка, проволока, алюминий. Не очищенный металл, батарейка, утолщенная, изолен. Что-то... Изолента. Комбайн. Значит, хорошо. А, проверить антенну. Для проверки антенны мне надо выходить вот сюда? вот открытый космос. Обнаружен источник повышенной радиации. Вероятно, это центральная А где антенна? Мира. Будьте осторожны, в таком костюме радиация убьет вас мгновенно. А как? А как, подожди, понять? Опа. Что? Разбить? А, нужен лом. А, тут, ну, в общем, тут куча всего нужно для того, чтобы что-то делать. Антенна чуть уцелела. Да. Проводите отладку очень аккуратно. Вот весь на инженерные навыки. Вы ее доломали. Теперь не обойтись без специального оборудования и кодов активации интерфона, которые зашифрованы в памяти шторм, <звы> если он еще цел. Будьте аккуратны с вакуумными пробоями. Удар электричеством такой мощности может привести к выходу из строя моих систем, я не смогу гарантировать сохранность вашего трупа до приезда похоронной команды. <звы> Это бан Я, я эту игру, я, я ее пройду полностью Это такая игра кайфовая Что питательный набор Смотри, сколько тут всего можно собирать Офигеть Блин, балдеж Такой симулятор космоса мне надо Такое буду играть, такое хочу Кайф Так, так Что? Мне надо с другой стороны залезть или еще? Так, да, на, наладить Похоже связь на Отличная новость. Используя свой гениальный алгоритм подбора двузначных паролей, мне удалось взломать коды активации интерфона. Осталось собрать криптографическую станцию отладки и перенастроить интерфон по этим кодам, что с вашими умениями займет всего около пяти лет. Около пяти лет? Около, блять, пяти лет? Вы серьезно, демоны? Что, почему это такая кайфовая игра? Я не могу передать свои ощущения. Эта игра, знаешь, она как... Она атмосферная очень. Типа вот самое, Помните, вот я не. Еще а зачем? А зачем мне депрессия? Так создайте станцию отладки. А, станция отладки это вот как-то это здесь или нет? Питательный набор, шлем, металл, контейнеры станции. А погоди вот станция, короче. Не понял. Снаряга. Ресурсы, резина, металл X4. Металл. У меня металла нету. Объекты, энциклопедия, вода, снаряга, ресурсы, металл, очищенный металл, транспорт, ресурсы, композитная батарейка, свинцовая краска. Подожди, товарищ, берегите свое здоровье. Календарь. Понял. Возьмем. Подожди, создайте станцию отладки. Мне для этого понадобится куда-то выскочить или чего? А, я так понимаю, пособирать нужно какие-то элементы? Пособираю все подряд. Как вам тактика? Датчики Тут... сообщают о наличии поблизости хладогеля. Его микроскопические частицы могут оседать на стекле скафандра, образуя красивую наличь, что может привести к ухудшению видимости. Обнаружен туалет. Некоторые наши клиенты очень болезненно относятся к туалетным темам, в связи с чем включен словарный а фильтр, где? который будет заменять слово фекалии на слово радость. вокруг обломки принадлежат общественному туалету лайнера. Это означает... Бедолага, почему-то на крупных судах этих щекастых всегда было немало То ли сбегали и под... И что? И плодились, то ли специально кто разводит, не знаю Но думаю, их тут немало встретиться. Я возьму унитаз не похож на робота. Я взял желтую воду Опасность обледенения, я обос... Ой, забыл, нельзя же так делать Нельзя же сать в космосе, там же это было показано Все, нельзя, я этого не буду делать Э, Делайте э, делать ставки, пацаны Выживу я вообще в этой игре или нет? Типа, э, пока ничего не, при, не, не сулит неприятностями Но Еще не вечер, так скажем Я понимаю, да? что подобная картина может вызвать у вас ужас Но все ваши опасения напрасны В подобной ситуации вам нужно будет оплатить лишь половину стоимости поврежденного скафандра Агентство Брэссидж гордится своим лояльным отношением к клиентам А, да Так, я беру какую-то питательную жижу Питательная жижа А металл, металл, мне нужен металл Мне нужно много металла где металл-то я могу найти? Нас... Да, да, да Да дайте мне Найти что-то О, о, нашел Еще есть металл? Мне нужен лом, чтобы я мог ломать все это говно Иначе Так, это вот большое Ммм так, ну, создайте станцию отладки Я уверен, что это где-то здесь, да? Так, да, меня везут вот сюда Но здесь используйте комбайн Станцию отладки создайте Так, я создаю бутылочку Жажда плюс 30 Бутылка воды дистиллированной Все, кайф, я из желтой воды делаю обычную Балдеж Или нет, подожди Я из льда делаю, да, воду а зачем мне желтая вода тогда? Снаряга, инструменты. Станция отладки. Проволоку мне нужно найти. Чтобы проволоку сделать, мне что нужно? Дерьмо-то, ну. Шлем и ресурсы. Резина, утолщенная зоолента, смены алюминий, питательная жидкость, Желтоватая вода, стекло. Проволока. Способ добычи руки лом. Вот оно, все, я понял. Я иду на поиски проволоки. Она где-то в скрутках проводов находится, да? Вот, я вижу еще. Судя по первичному фандра, анализу разрушений, большая часть пассажиров лайнера погибла. Это можно назвать крупнейшей катастрофой в истории космонавтики, причины, которая еще предстоит выяснить. Погоди, погоди. Кресло захватить. Труп. Пойдем-ка. <смех> какая тут анимация, какая тут механика игры. Кай, Просто бл ⁇ А я с ним что-то могу что-нибудь с ним сделать или нет? Мистер Троп Здравствуйте. <смех> я боюсь. <мочусь. смех> нет, я выйду. Я этого не делал. Я этого не делал. Я не делал этой глупости. Ничего не было. Никто ничего не видел. Сейчас быстренько намекните мне, куда нужно попасть. Чтобы найти э, проволоку. Проволока, я помню, скрутка, да? Но где же... А, погоди, вот может быть вот это? Да, добыть. Проволока есть, добыта. Хорошо. А вот это добыть можно? Требуется лом. Угу. угу. Так, ну раз мы добыли одну эту историю, одну проволоку, то может быть нам ее и хватит. Я не обратил внимание, сколько мне нужно проволоки. Чтобы продолжить свой путь Заходим Заходим на космическую станцию Станция ба Гейм Вот мы используем комбайн угу, угу. Так, снаряга, объекты, ресурсы Пища, вода, снаряга Инструменты Есть, проволока одна нам потребовалась Так что можем уже в принципе сделать это дерьмо станции отладки. А, сложнейшая профессиональная аппаратура для распределения по внутренним программам чего-то там. Угу. Взять станцию отладки в руки. Хорошо. Беру. И если вы уверены, что это именно то, что было изображено на схеме, попробуйте перенастроить этим приёмник. Если вы не уверены, то при поражении током с Капландр автоматически снимет мерки вашего тела для заказа гроба в нашей компании. Спасибо, что вы выбрали всемирное похоронное агентство. Я-то думал, там какой-то датчик, какой-то прибор, препарат. А я что сделал? Посмотри. Это что, это типа лом или что это? Криптографическая станция отладки. А, мне нужно. А, погодите, а где? А вот. Отладить. А это получи, это помогло, это помогло справиться с этой гуйной Так, вызови помощь. Внимание выживших, сбежавших с точки эвакуации. Вами выслан спасательный начал носить одежду, а все здесь невесомо. превышает расчетное время вашей жизни на 4369 лет. Необходимо добраться до точки эвакуации самостоятельно, преодолев радиацию. Нас с вашими текущими навыками это невозможно. Для повышения вашего уровня необходимо создать какое-то дерьмо, навязанное разработчиками. А, да? Так, наш домашний номер. Дозвониться я, конечно, не, не смогу, да и некому, если только тараканам передать. Вот она, Создать и взять в руки дерьмо, навязанное разработчиками. это... Это мне где надо такое взять? Тут? Нет. Сканиру... А, погоди, а я... Что, все? Блин, я-то думал, что там... Давай посмотрим. Есть э -э инструменты. Дрель, щуп, лом. А, мне нужно три металла найти. Создать и взять в руки дерьмо, навязанное разработчиками. Да где это? Это где? А, во, погоди. Смотри, смотри, смотри. <laughs> Заполняются. Выживший, я видеть твой аватар онлайн. Детка? Это что за... Я, вы... я сейчас что высыл из себя? Желтоватая вода. ССР работает только на прием, что дает прекрасный повод не отвечать, не отвлекаться, несмотря на возражение гормональной системы. Что это за дерьмо? А я, ну. Не понимаю. Такое надо, такое должно быть или. Или не должно быть такого. Смотри, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Проволку еще насал. Так, мне нужно для, для... Чтобы сделать лом, мне нужно найти металл Металл металл. Это вот такие вот маленькие шарики Взять Взять Взять С ломом я смогу гораздо больше нарыть себе всего То есть я смогу разломать и кучу Как предметов себя добыть Да, нужные Компоненты, так скажем Он все лежит Мальчик-то там все лежит. Так, инструменты. Лом. Я могу сделать лом. Создаю. Так. Балдюш. Балдюш. В принципе, что? Я беру лом? Создать и взять в руки дерьмо, навязанное разработчиками. Подожди, а дерьмо, навязанное разработчиками? В конце концов... Это что? Снаряга. Усиленный скафандр. Ресурсы. Объекты. Станции. Дерьмо. так толщина изолента очищенный металл x2 вашей очень милый акцент, вызывающий ошибки в моей а так я взял лом. вот она пошла добыча опа опа не понял не понял куда-то сейчас упал куда-то мой кусочек так у лома что у нас у лома какая-то есть Скажем, назовем ее Ну, как бы назвать Прочность 30, да? Прочность 30 Так, я нашел металл Еще Нашел металл Здесь же рация Приемник Из приемника я что-то взял батарейку И еще -то какое-то говно угу. Так, металл Разбиваем металл Ты его еще хер догонишь, прикинь? Сотри Так Схватили, схватили вот тут маленький компонент мы еще, опа Плюс уши А что-то там внизу такое светится О -о -о. Я вот вижу вот эти штуки, их можно тоже разбить Из них наверняка что-то разбить Так, проволоку взяли, кайф Проволока нам так-то нужна Ага, ага Здесь у нас что? А здесь тоже всего это какой-то лаунч ром. Данный субъект погиб задолго до катастрофы. У нас здесь убийство Шерлок, и мы просто обязаны его пройти. А вряд ли он задохнулся от этого, находясь в скафандре, где кислорода хватает на целый вдох. Так. Прочность, лампочка обыкновенная. Я его не могу ударить, да? Взять. Секатор, новая схема. то есть, вот, может быть, та самая детка, которая. Вот эта вот детка, самая детка, она, может быть, и убила его, как бы, извините, да? Изучить Так, два разных почерка, какой-то Сергей что чтобы это значило Жди в каюте, когда жена уйдет, твой Сергей Эй! Эй! Ай-яй-яй Ладно, давай дальше изучаем Изучаем все, что тут есть Что это? Резерватив. Я взял, если что, ребят. Есть. С собой есть. Есть. Их много. Секатор. А, ножницы, подожди. Бутылка, вода. А, изучить. Новичок. что это за... Я возьму. Так, хорошо, дружище. Мне... От тебя, в принципе, мало что осталось нужно. Я сейчас поломаю тут еще что-нибудь, что получится. И отправлюсь. Мне там нужно добывать мое... Опа, подожди, а это что? Мне нужно создать дерьмо, навязанное разработчиками. Так-то, на секундочку. Извините. Извините. Что это такое? Сюда есть вход? Вход-то есть. Да. Технический отсек обеспечения почти целый. В таких устанавливаются кислородные станции, попасть внутрь было бы большую точку. То есть мне не хватит, я сейчас просто... Нам нужен лом. То есть сюда... сканер двери. Можно просканировать сканер сканером, чтобы занести данное сканирование повреждений сканера в систему защиты сканера сканером для экстренной разгерметизации отсека. необходимо а, сканер. Да? Я использовал слово сканер восемь раз. Впереди а, обнаружен да. самый большой презерватив в мире И выход газа вероятнее всего кислорода Так, я подожди В самый огромный презерватив я, Это нам в самый низ нужно будет спуститься Сейчас я создам себе пару, парочку ломов да, И мы тогда отправимся вниз и Изучим тот самый контейнер Посмотрим, что нам нужно Так, создать и взять в руки дерьмо, навязанное разработчиками Здесь мы двигаемся по сюжету, поэтому сюжет нам Так, водичка, водичка Водичка Все вода Все вода Здесь жирка зеленая Здесь еще вода. Как, как, как бы так и хорошо идет у нас. Вроде что? Изучить кружка деда? Кружка деда. Взять. Кружку деда я бы не хотел отпускать кружку деда. Единственная проблема в том, что дед еще тоже куда-то пропал. А этот валяется до сих пор балдежник. Так, использовать. Э, снаряга, инструменты, лом. Я могу еще и секатор, да? Использует секатор Сканер Вот, сканер, короче, сканер Все, все сделал Секатор, слом, сканер Еще один создам на всякий случай Выкинуть А что, куда я выкинул? А, ну вот оно все здесь лежит Так, погоди, открываем Переложить, переложить, переложить Календарь. Давай вот это все переложим. Так, так, так, так, так, так, так. в кучу. Лампочка. Э, питательная жижа. Камяка. Записка. Кассета. Подожди, вот это резину, наверное, нужно оставить. Или нет? Я же иду на вылазку. Значит, мне абсолютно ничего не нужно. Водичка и все. Пластик. Так. Двигаемся. А мне нужно отдыхать Отдых не требуется Балдеж! Я побежал Я побежал Я побежал Я побежал Я побежал Я лечу в самый низ Потому что внизу у нас а, есть что-то Что нам нужно И вот тут обнаружен самый огромный презерватив Подожди тогда Сейчас мы а... Ой, погоди А вот на двоечку Алом, сканер. Давай сканером. Сейчас сканер, короче, нам понадобится, чтобы отсканировать тот сканер, который сканировал чей-то сканер, чтобы вывести информацию со сканера. Так, вода у нас вроде бы есть, пока не нужна. Сканировать. Вам нужен сканер. Пожалуйста. Все-таки дверь не пришлось ломать. Это не может. Это рабочая автономная кислородная станция. Ее можно использовать. Необходимо аккуратно извлечь станцию, отвентив 2 но это уже не важно. Станции больше нет. Зато теперь есть примерное понимание, как собрать такую же набор ее деталей и легкий привкус отчаяния. Кислородная станция. Я, ну я как бы, извините, я... Опа. Добывать. Обезвредить электричество. Бедная, ты чего? Мне не надо было так делать, ну? Я не хотел курубивать, убивать, так чего гоните? о о Дичь. То есть из этого всего мне ничего не нужно, я могу покинуть эту станцию, да? Там сверху есть какой-то самый огромный презерватив, во ко... во всем космосе, да? Нет Реально же? Пожалуйста, презерватива в качестве кислородного резервуара. Но нужно попробовать собрать простейший баллон для отвлечения от фатальных мыслей. Изучись. Кислородный шарик. <смех> Кислородный шарик. А -а -а -а. Так, надо ну, тут презерватив. Кислородный. Кстати, презервативы-то я добыл. Я же добыл. Кстати, да? Ничего себе а, Казалось бы Так, здесь я это не могу добыть, да? С этим я тоже ничего не могу сделать Ну и хорошо, ладно Двинемся дальше Вот там что-то место смерти какое-то Может быть со сканером получится что-нибудь сосканировать И взять в руки дерьмо, навязанное разработчиками Для этого дерьма мне потребуется там куча всего э, Каких-то элементов Очищенный металл, неочищенный металл, что-то такое вот а, то есть я сканером не могу отсканировать, да? Мужчину Ладно Ну, ладно Посмотрим А, погоди У нас же есть сейчас Есть у нас, значит, секатор Который мы можем просить, просекать какие-то вещи Сейчас посмотрим а, Добывать будет солом, а, Лом Так Ага, добыл Добыл Пластик я взял Здесь... Опустевшая залишь. Угу. Вода нам не нужна. Здесь ничего нету. Вот я вижу скруточка. Добыли скрутку. Кайф. Это же есть кайф. Так, а чего? А куда еще можно двинуться-то, а? Погоди, мы вот тут все ползаем возле... вокруг этого своего самого гигантского призика. Там, да? Вот это что? Это камень? Можно камень добыть? Понадобится мне. Он... Астероид Надо было два лома создавать На самом деле Но я сейчас вроде И я ничего не добыл с него А нахер он мне нужен Ледяной шар, чтобы, леди... чтобы лединки найти Да нахер мне нужен был этот астероид-то тогда Вот здесь астероид О, Мне нужен секатор, сканер, что? Что-нибудь вообще, хотя бы что-нибудь так так проволока провода провода провода резина резина резина балдещ вот еще один так ломаем добываем и выживаем ту ту ту ту пу -пу -пу -пу, ту ту ту не понял отдавай отдай а это что так взял я взял я что-то взял угу. Какая же красивая игра! балдеть, Просто балдеть. Я бы играл и играл в нее сейчас. Кайф. Так, залежи щелочи. Требуется щуп. А щуп у меня как раз таки. Лом. Щупа-то нет. Блин. Щупа-то нет. Штурвал. Это понятно все. Это поломано. А, во! Батарейки Да? Да Обезвредить электричество Своей маленькой курой Здесь тоже так же? Кура у меня бесконечная, да? Диэлектрик, электрик? Блин, иди электрик Опа На последнем издыхании. Добыть резину Требуется секатор Секатор мы имеем угу. Так, резина Балдеж. Что, дырка? Резина еще добыть О, так смотри-ка, мы кучу добываем Все, я понял, как выглядит резина Мы ее можем добывать Спокойно, вполне себе она доступна Как бы, извините, секатором надрезаем Аккуратненько все делаем И балдеж Почему бы и не балдеж Так, давай залетим обратно Значит, чекнем все-таки, что нам там в итоге нужно. Добыть Не, подожди, мне его надо Как-то аккуратненько Хочу Хочу вот так. Аккуратно, пожалуйста, можно поаккуратней, сэр? Я как бы выбрал бизнес класс Как бы извините. Извините. Хотелось бы вас попросить понежнее. Извини. Извините. А, вы. Оу. М -м -м -м. А, -а, а, понял. Я понял, я принял, я закрепил. Так, все, аккуратненько, вот так держим. Использовать. Снаряга. А -а, снаряга, снаряга. Снаряга, предметы. Кислородный генератор, кислородная свеча, они нам пока не нужны. Композитные ресурсы, батарейка, простые, так, рулон, объекты, станции. Дерьмо, так, проволока, очищенный металл, утол утолщенная изолента. А как, как сделать очищенный, так, ресурсы очищенный металл. Очищенный металл из-за переплавки нескольких грязных металлических шариков в один большой и чистки его зубной щеткой металл становится более блестящим, тяжелым и солидным, что он по что по ощущениям делает его крепче и надежнее. Вряд ли такую красоту можно найти в свободном доступе. Нахождение не встречается способ добычи крафт. Да? А что для этого нужно? Батарейка смесовая краска объект снаряга. Блин, так а что? Чё, в чем прикол-то? Давай посмотрим. Еда. Питательная жижа. Питательную жижу я вот где-то сейчас открываем контейнер угу. и воду туда же. Получится нам на все сделать, на будущее просто. Так. А мне понадобится вообще для? Так, так. Ресурсы. Толщина изолента, желтоватая вода, очищенный металл. Металл X 4 мне нужен. А, все здесь и можно создавать. А у меня здесь металл есть? Один. Жижку обратно. Жишу можно вообще выкинуть. Пластик, так. А, перенести. Угу. Вода, еда, лед. Ага, ага, Металла 4. Так. А, вот у меня еще очищенный металлик есть. Один. Один металл есть. Снаряга. Мне для этого потребуется лом. А для лома нужно x3 металла. Лом у меня как раз-таки есть еще. Прочность 1. Хм. Мне этого не хватит. Чтобы разбить. А где бы добыть еще кусочек о, металла? Вот это я протупил. Ну, вот оно. Вот как бы и палки в колесах, да? Опасность обледенения. Опасность обледенения. Блин, так да не дайте мне погибнуть. Дайте мне кусочек лома. Ой, металла. Маленький кусочек металла. Так, давай попробуем а, вот туда пройти и изучить то, что там есть. Может быть, там есть действительно то, что нам нужно, как бы, и в связи с этим а, я бы вполне себе остался доволен и рад. Не влезаю бьет. Там радиация. Вот, как бы, радиация нас сейчас вот плавит, как бы, да? А что делать-то? Что делать? Нужен металл. Маленький шарик. Время я его попытание был заполнен краской. Вычистить ее изнутри не смогли бы даже в сервисном центре. Ремонт невозможен. Сама краска нашел. также не имеет ценности после замерзания. Нашел. Надо запастись металлом. Очень, очень нужно запастись металлом. Так. Тут еще есть что-то. Ага. М -м -м. Потому что вот этот я сейчас разобью и все. И извините больше ничего. Не будет Вот Разбил Нахрен Блин, нахрен Так, я беру Так Я еще беру что-то металл, металл Металл Металл Металл Заметался металл голубой Все, я поплыл обратно Я набрал металла Мне достаточно Пока достаточно Для того, чтобы создать ломы Очищенные, наверное, осколки Там эти а, Очищенный металл Надеюсь, что этого хватит Потому что, ну, не хотелось бы зациклиться на одном месте Да? Героически Отступить от такого прохождения Пойдем дальше Исследовать то, что нам... А тут по -по -по -по побыстрее никак, да? Я поссал Я сикнул, сори Я сикнул случайно А, который вниз, пробел вверх, да? Вот так мы передвигаемся и так летаем Как бы и все, казалось бы Давай. Давай, быстренько попробуем добраться. Сейчас... И это была первая водная серия этой игры. Мне было действительно интересно просто попытать себя в роли вы... выживателя. То есть я сейчас попробую... А... Попробую создавать вот этот... Ну, я сейчас пока поигрался, по большей части, понаслаждался видом игры. Это было х... очень круто. Выглядело кайфово. Так, металл X4 очищенного. Снарягу мы себе... А, где это инструмент? Лом. Мне нужен лом. Три металла. Два лома создам себе. Два лома на будущее. Угу. Тут в ресурсах. А, а, уже не хватает. Видишь, видишь. Уже, уже не хватает. Вот. Но, по крайней мере, у меня есть лом. Лом я сейчас возьму. А -а -а, открываю. Выхожу. Ломаю. Прямо здесь могу ломать все. Все подряд. Так. И металл как раз добыл. А металл. Аккуратно, аккуратно, аккуратно. Сюда были металл. Угу. Сейчас еще вот эту вот точку разбиваем. Ага, ага. Так есть, есть. Балдюш. Все, металл у нас есть. Можно зайти и сделать вот тот самый а, дерьмо, навязанное разработчиками, да? Так называемое дерьмо, навязанное разработчиками. Ага. Снарягу. Открываю. А, ресурсы. отличный металл нам нужен. В станциях а, дерьмо утолщенная изолента. И утолщенная изолента у нас как делается? Ресурсы. Вот. Утолщенная а, изолента используется так. Надежно не встречается способодвигающий крафт руки. Хм. М -м -м. А у нас вот здесь не было Утолщенные изоленты Нет, не было, блин А, и поел, да И попил, и поел Хорошо Использовать комбайн снаряг, ресурсы Резина, две Резина у меня была Есть резина Так, две взяли Заходим Используем Ресурсы. Угу. Хай, мы создали. Дерьмо, навязанное, раз... действительно какое-то дерьмо, навязанное разработчиком. А, -а, -а. все понял. Я его взял, да? Создать и взять в руки? А, взять в руки. Беру. Уникальная система прокачки изучена. Получен 299 тысяч опыта и максимально 99 уровень в игре получен два великого создателя. Новая стимуляция задача. Двери Во время Что работы такое? была проведена его стимуляция небольшими разрядами с целью улучшения инженерных способностей. Судя по полученному результату, это ничего не дало и вызвало ряд галлюцинаций, но было занимательно. Преодолеть авиацию по-прежнему невозможно, но я поменю, для Они меня активации. просто наебали. Бам! Да уж. Так, ударить себя, установить. Ударить себя. Ой. Ой, у меня здоровье пошло под кос. Так, ну где? Давай вот здесь установим. Ага. Угу. Подтвердить. Что это такое? Я не могу это играть. В общем, ребята, спасибо огромное за просмотр. Вы были на канале его Гейм. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Я обязательно повторю прохождение этой игры. А с вами был я. Всем пока.